Здравствуйте! Сегодня мне для работы необходимо развести бордовскую жидкость. Двухпроцентную я буду разводить. И вот мы берем вот такой состав, вот такую смесь уже готовую. Здесь находится два пакетика. Один меди, а другая известь. Покисть кальция, как говорится. И разводим Налили по два литра воды в каждое ведро. Высыпаем известь воду, а другой медный купорок. Двухпроцентный, значит, мне необходимо два пакетика таких. Каждый пакет рассчитан на один процент. Все это будет разводиться в дальнейшем на 10 литров воды. Высыпали в одно ведро два пакетика это по 100 грамм известь пушонка это 200 грамм и 200 грамм медный кукуруз. медный кукуруз такой темный голубого цвета и все это тщательно размешиваем в двух литрах воды пушонку размешали и вот теперь вот эту известь доводим до 5 литров воды. Доливаем сюда еще 3 литра воды, чтобы было 5 литров всего. Тут у меня стоит меточка, вот я заблаговременно отметил, где 5 литров будет, и до этой меточки я доливаю воду. Все, долил здесь 5 литров воды. Оставшийся у меня остался тоже 3 литра, потому что 2 литра здесь я вылюю, и 3 литра еще осталось чистой воды. Все это размешали еще разок. Теперь размешиваем медный купорос. Вот какого цвета. Размешали медный купорос. Теперь сюда доливаем оставшуюся воду. Это 3 литра воды. Весь объем здесь получился 5 литров воды. 5 литрах воды развели мы медный купорос и 5 литрах воды развели известь пушонка. Теперь пушонку эту необходимо процедить, профильтровать можно так сказать. Берем сито и сейчас будем фильтровать эту пушонку. Еще раз размешаем перед выливанием его на фильтр, на сито и процеживаем. Процедили известь, теперь будем добавлять сюда медный купорос. Будем аккуратно, одному конечно тяжеловато, но ничего, буду стараться помаленьку одной рукой придерживать лить, а другой помешать Помаленьку надо тонкой струей вливать медный купорос в молочко, но никак не наоборот. Иначе, если мы будем известь вливать медный клупор, то оно у нас резко сбурлит и, можно так сказать, скипит и может принести нам травму. Поэтому только медный купорос вливаем сливаем изысковое молочко. Так помаленьку вливаем и перемешиваем. Видим какие цвет, чтобы было нам видно отличие. Здесь темно-синий, а здесь голубенькая красивый цвет когда с изысковым малышком оно перемешивается В дальнейшем мы проверим на щелочность чтобы не было больше кислотности которая здесь она есть и если разные пропорции то получится хлопья чтоб хлопьев не было то необходимо тоже давать одинаковую консистенцию чтобы было воды одинаково и там и там разведено что и зысковом молочке, что мне там куфросить. Но никак, не, в одном больше, в другом меньше. Все, перемешали. Для проверки качества данной смеси берем новый гвоздь. А если он был ржавый, то его защищаем наждачной бумагой. И на несколько секунд помешаем в эту жидкость поместили если окисления никакого нету он не ржавеет и как бы коричнее не становится значит данная жидкость у нас разведена в ровных пропорциях ее можно когда она стынет обрабатывать плодовые деревья теперь это Жидкость должна у нас остыть, потому что разводил я ее водой, температура была 50 градусов, где-то около 50 градусов. Теперь необходимо, чтобы она остыла, и потом заливаем ее тель, и вечером буду обрабатывать виноград и остальные плодовые деревья. Вот это бордовская жидкость 2-процентная. Чтобы получить из данной жидкости 1-процентную, то необходимое количество, сколько у нас тут жидкости, столько необходимо влить в воды, в простой воды, тогда получится у нас 1% бордовская жидкость. Итак, даем теперь, чтобы она остыла, и потом будем обрабатывать фруктовые деревья. Вот и все. Так легко можно каждому сделать любой состав бордовской жидкости. От 1 до 3%. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха. До свидания.